То, что ты новый этап смерти, я виновен По закону общей совести Я виновен Стакяш Иисус судьба Я виновен То, что ты не виновен Я виновен То, что ты новый тап смерти Я виновен По закону общей совести Я виновен Статя Суд судьба Я виновен То, что ты не виновен Я виновен В каменных глазах мертвые души Стоны искалечены, терзают до сих пор мои уши А может был уверен, что нет прекрасней солнца Оно восходит для тебя в последний раз Или был палачом, слугой смерти падшим Умалишенным, брошенным, однажды псом Бродячим пьяницей, судьба с тобой играется Хотя бы просто жила все жить пытаются Ты вирус времени, фанат высокомерия Твой же идол душу съел, мозги и сливки прерия Покажите мне людей, нет, не Доверия, честь печатана, бумага, знак общего доверия Ты веришь в Бога или ждешь чудес свыше В как утренних еще один упал с крыши Взгляд на мир ломается, перед стеной страха Ты видел мир другой колени, головы плаха Поры вечные, передел влияний вирус краха в действии Вершина знаний, как бараны мечимся на все согласны Россия, матушка моя, ты так прекрасна не братам устанули, там, на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 От восхода красного до бумера черного, От океанов нефти до нищеты позорной, От голубых любимых глаз до контрацептивов, От каменных сердец до сухих заливов, От восхода красного до бумера черного, От океанов нефти до нищеты позорной, От голубых любимых глаз до контрацептивов, От каменных сердец до сухих заливов. Я виновен, Стакяш Исус Суба, Я виновен, то, что ты не виновен. я виновен, то, что ты новый тап, смерть, я виновен, по заркому общей совести, я виновен, Статяш Иисус, Суба, Я виновен, то, что ты не виновен. Я виновен, то, что ты новый тап, смерть я видя общий сон в стенах инови стакиши су супа я виновен то что ты не виновен я виновен то что ты новый этап смерть я, я виновен по закону общей сон в стенах инови стакиши су супа я виновен то что ты не виновен